Приветствую всех в школе Джобса, меня зовут Довстон, и в этом ролике вы увидите Происхождение английского языка, отличие американского и британского английского и специальный гость из Брансфеля, штат Техас, Вадим Савицкий Кратко о формировании американского варианта и английского языка В начале 17-го столетия колонисты из Англии первые начали приносить свой язык в Америку, но на формирование языков колоний оказывал влияние не только Англия. Также в 17 веке на Северную Америку хлынула новая волна иммигрантов из Ирландии. Чаще всего нас в школе обучают британскому и английскому, но многие смотрят фильмы с субтитрами или читают книги, может и общаются со сверстниками из Америки, и многие классифицируют свой запознание как смесь американского и британского английского. Но мало кто может отличить их. Давайте же в этом разберемся. Начнем с того, что основные различия проявляются в четырех аспектах языка, как лексика, грамматика, пунктуация и правописание. Наверное, вы часто встречали картинки с различными слов. Несколько примеров. Троузерс, Панс, перевод штаны, Лифт, Элевейтс, Лифт, Холладей, Вакансион, Каникулы, Синема, Мувис, Кинотеатр. Мы не будем уделять лексике в этом видео должного внимание, так как в любом словаре есть пометки, если слово означает разные реалии в британском и американском английском. Лучше дадим слово Бадзиму, и он расскажет нам про различия в грамматике. Привет, Дастон, и зрители канала Школа Джобса. Американцы, в отличие от британцев, не очень-то любят времена группы Perfect. Заменя их временами из группы Past. I have not finished school yet. Фу, какая британщина. Американцы также часто используют двойное отрицание. А это считается ошибкой, особенно в письменной речи. Зато в русском языке... <смех> <смех> я никому ничего я скажу. Шипу. Ага. Ну вы поняли. Согласно правилу, в английском предложении может быть только одно отрицание. I don't want to read this book. Я не хочу читать эту книгу. Хотя уже прочитал. Тем не менее, двойное отрицание используется практически везде. В фильмах, в книгах это да, We, don't, we don't слово Довольно часто в одном и том же выражении вместо одного предлога ставится другой. Пример on the weekend вместо in the weekend в британском варианте или on the street вместо in a street. Основное различие в пунктуации в том, что перед and в завершающем перечислении британцы не ставят запятую. Вот пример. Британская а и американское р. Примеры. Center. Center. Написание дат в британском и американском английском также отличается. Вот сравните. А британский вариант ближе к нашему. День, месяц, год. Чтобы не было путаницы, запишите себе это. Как мы видим, все-таки есть много различий, и с каждым днем их становится больше. Какой бы вроде разделе зависит только от вас. А есть еще, конечно, различия в акценте, но об этом поговорим в следующем эпизоде. Если вам интересна жизнь обычного русского парня в Америке, смотрите видео Вадима здесь, просто нажмите сюда или перейдите по ссылке в описании к этому видео. Также можете подписаться на его канал, очень советую, серьезно. И на мой канал, если вы этого еще не сделали. Всем пока! Читают фильмы. Mm -hmm. Читают фильмы.